здравствуйте дорогие приветствую вас на своем канале кассандра астра Итак, перед вами сегодня будет прогноз гадания на камнях под названием что камни говорят давайте посмотрим на что же для вас акцентируется такая земная информация через мои камни перед вами цифры 1 и 2 в этом видео будет два видео и какую цифру вы выберете, такую информацию вы и получите. Мне сложно сказать на какое время вперед оно будет вот тут прогнозироваться на поле В, будущее. Но может быть на полтора, на два месяца вы сами потом поймете. Мы будем отталкиваться от важных событий в прошлом, какие цепочки могут нам предоставлять наши камушки. И еще будет небольшая Помощь маленькие подсказочки такие небольшие. Будем брать с астрологической э, колоды. Итак, дорогие мои, загадывайте. Если вы выбрали цифру 1, я начинаю. Люди издревле гадают на чем-то и заглядывают вперед, в том числе и на камнях. Ох, как хорошо. Как хорошо. Итак, что я вижу? Сейчас еще возьмем карты вообще-то, да. Пусть еще карты нам будут путеводно что-то подсказывать. Итак, что я вижу? Возможно, кто-то из вас в недалеком прошлом попал в какую-то не очень приятную ситуацию, связанную с дорогой. Может быть, это авария, может быть, что. Возможно, это была вторая часть дня или ночь, и поэтому, может быть, вы были уставшим, уставший, или вот какая-то неприятная ситуация, на которая вот вам запомнилась, и может быть, даже какой-то... Ну, как страх, такой страх на сегодняшний день. Вы еще из себя не выдавили, не избавились от него. Еще хочу сказать, что по прошлому, что я тут вижу, возможно, непростые, но проходы ваши вперед, какие-то, скажем, успехи, связанные с трудовой деятельности, мощные такие успехи, то есть вы очень даже старались и четко шли к своей цели, потому что я вижу, вот такая цепочка тут получилась, и она говорит, что успехи были, и вам нравятся, и вы, так сказать, на коне. Еще хочу сказать, что в недалеком совсем прошлом, возможно, кто-то из вас познакомился. Кто не в семье глубоко, кто-то познакомился со своей половинкой, ну, может, и не совсем с половинкой, но вы раздумываете, половинка это или не половинка, и прекрасные такие телесные отношения, и этот человек вам нравится. Вот это тоже я вижу. Для тех, кто глубоко в семье, в принципе, вот на данный момент наступает, и сейчас достаточно неплохой момент, идет какая-то пруха, идет какой-то, ну, можно сказать, и какая-то везуха, в хорошем смысле слова который касается вашего дома может быть в будущем почему я говорю про будущее уже тут такой есть камушек когда мы оформляем бумаги может быть кто-то из вас улучшает свое жилищное состояние может, кто-то просто приобретает жилье. Может быть, кто-то наконец-то решился на переезд, чтобы увеличить свои жил метры, скажем так. Мне даже кажется, что у вас есть друзья, друг или подруга, друзья, которые вам могут помогать э, это осуществлять. Вот. То есть эта карта, она по-любому говорит о хорошем. Допустим, если вместе их э, расшифровать, она говорит о улучшении вашего здоровья, об укреплении вашего здоровья, кому это очень важно. Вот это тут есть. По центру такой камень, который центр настоящего. Вот сейчас настоящее у вас, скажем, еще там три дня вперед, ну, грубо скажем, вот так настоящее. Вы чувствуете приход каких-то энергий, а энергии пришли, сразу хочется что-то сделать, какие-то планы еще новые выползают. То есть такое вокруг вас такие энергетические водовороты, но они хорошие, они позитивные. Ангелы подлетают, какие-то подсказки даже дают. Даже какие-то вот интересно, если вдруг решите куда-то поехать или что, тут такой камушек, он ну, не совсем куриный бог, но он такой близко. То есть тут на поле настоящего у вас выпали три камня, которые отвечают за помощь третьих сил. Это очень хорошо, то есть я бы сказала даже «лови удачу за хвост». Какие-то подсказки есть. Какие-то люди что-то предлагают, я бы сказала, особенно женщина обрати внимание, что женщина тебе советует, что она тебе предлагает. Если она предлагает там новый бизнес открыть, задумайся. Может быть, это надо что-то из этой идеи взять или с ней соединиться и дальше вместе совместный бизнес вести. Тут мне очень нравится. Почему я так говорю даже и про бизнес в том числе? Потому что... Потому что... Тут есть камень, который говорит на будущее. Вот как я сказала в начале видео, будущее может быть тут и месяца полтора, и два, вы сами потом поймете вот эту растяжку этого времени у каждого, оно по-разному. То есть, будущее, оно. Вот у вас сейчас вот можно что-то решить и резко начать менять. Потому что в будущем немножко замедлится эта вся тема но вы уже в будущее входите с эффектом вкрапления, с эффектом э, дополнительной темы, другой темы, может быть не совсем все ваше, но вы ее тянете и вам она нужна. Э, совмещение нескольких тем это неплохо. Э, кто познакомился в настоящем? не так давно позна познакомился, я бы сказала, там хорошая тема, там тема любви будет продолжаться. Кстати, вообще мне нравится, скажу вам, единички, у вас столько камней, вот и на будущее выпал камень колесо фортуны, поэтому еще камень помощи ангела, то есть вокруг вас, вас ждет усиление в любовных отношениях и... Вот так как за поле залегло, закатилось, вперед через два месяца с половиной обязательно вы будете подписывать какие-то важные вам бумаги. Знаете, что значит подписывать бумаги? Это ли мы оформляем купчую, или купли-продажи, или в ЗАГСе оформляем документы, тоже так может быть, потому что тут общий камень удачи, то есть то, что подпишешь, оно тебе на плюс пойдет. Единственное, тут вот карты подсказывают, что, возможно, через месяц какой-то такой период идет, когда не надо конфликтовать с мужчинами и... И самой-самому вступать в какие-то сильно разборки, разборки, в смысле конфликты, потому что кому-то, может быть, что-то не доказывать, чтобы зазря не терять свою жизн жизненную и творческую энергию. И вот тут через месяц включается подсказка «тише едешь, дольше будешь». Вот, дорогие мои, тут такая вам помощь от Кассандры. Буду благодарна за лайки, проверяйте подписки и до встречи. А теперь, дорогие мои, если вы выбрали такую шуструю цифру 2, я начинаю. Начинаю свой прогноз. Как всегда напоминаю, что бесплатный сыр, он бывает только в мышеловке. Так, итак, что же мои камушки вам подскажут? Скажу так, что вот то, что позади, может быть, не так все просто, как хотелось бы, но кто-то наконец-то объерчилась тема материнства, вот эта женская сейчас тема идет. Кто, если мужчина смотрит, ну, возможно, ваша мама, у кого живы мамы, чем-то вас не так давно, может, месяц назад чем-то удивило какой-то фразой. Возможно, кто-то из вас перенес тут какие-то проблемы, потому что пазерпина злая, она отвечает и за какие-то простудные, болезненные ситуации. Но тема такая восстановительная. Возможно, восстановиться вам помогли родовые энергии по отцовской линии. И еще хочу сказать, что за плечами сейчас у вас есть какие-то, может, несколько попыток изменить что-то в вашей жизни в теме улучшения, увеличения добычи денег, как я говорю, но что-то пошло, может быть, с большим трудом. То есть этот камень э, немножко не то, что заколдованные, а вот как будто вы стараетесь, а вот не так идет, как вы хотите. Вот вы сдвигаете этот булыжник ситуации, да, вот его вперед катить, а вот он очень тяжело, он катится и чуть-чуть назад падает, опять откатывается, да? То есть я вижу сейчас у вас за плечами неимоверные усилия, но которые начинают потихонечку, потихонечку. Смотрите, куда мы входим в настоящее, и начинается крутиться это колесо, которое приносит вам, кто болел, тому выздоровление. Кто мечтал встретить любовь, у того она сейчас скоро на э, какая-то встреча или на носу уже. Но вот этот внезапный поток энергии говорит еще и о том, что будь внимателен, будь внимательно, Особенно те, кто в первую очередь те, кто вот видите, дорога нарисована. В первую очередь это предупреждение тем, кто за рулем, кто в меньшей степени пешеходам. То есть вот ближайшую неделю с момента просмотра вами этого видео я вам советую, особенно за рулем, вы можете попасть в ситуацию, где вы будете не виноваты, а вас сзади толкнут или подрежут, или что. Это очень важные предупреждения от моих астрологических карт. Что еще говорят камни? не говорят не бойся сейчас начать экспериментировать вот то есть если сзади что-то такой период вы хотели но не получалось и кто-то из вас уже плюнул и сказал ну вот что-то не идет может быть не надо я так скажу что возможно <coughs> возможно был период когда не время вот Бывает, найти но ну, не время вот не тот момент а сейчас у вас открываются врата и ближайшие пять дней Идет усиление энергии, усиление, камень удачи лежит, удача в трудовой деятельности, в принципе. И смотрите, как интересно, тут лежит треугольник, такой тригон у вас, тригон удачи. Также это подсказка о том, что возможно около вас есть два человека, с которыми можно варить кашу. Как мы говорим, делать дела и тянуть вперед. Возможно, кстати, вот это, когда вы с этим камнем, вот с этими энергиями мучились, возможно, это был период созревания вас для понятия. Неважно, вы мальчик или девочка, для понятия одна могу я или не могу, один могу я или не могу. К сожалению, но тут есть такая подсказка: что возможно, большой приход к хорошему объему того, чего вы хотите. Только в купе, вместе с коллективом, вместе с кем-то. Не обязательно это два человека, но один человек должен быть, чтобы вот этот треугольник, он правильно лежит, правильно лег, он смотрит вперед, он в будущем. То есть, смотрите, треугольник в будущее треугольник деятельной темы. Он больше даже не творческий, а может быть есть там элемент творчества, естественно, но он такой монотонный, надо что-то делать или производить, или куда-то что-то перевозить, или что-то перепродавать. Вот такая история, но не один, понимаете, не один. Еще раз напомню, через 5-6 дней, возможно, встреча тот, кто не познакомился. Возможно, встреча. Тот, кто в семье, тоже, возможно, к сожалению или к счастью, не знаю кому как, встреча с другой персоной, которая будет вас обвивать как змея, обольщать. Э, если вы женщина, то сыпать какими-то сумасшедшими комплиментами, от которых сносит башню. Естественно, у любой голову сносит у любой женщины здравомыслящей. Тут надо осторожно, потому что. Этот камень сюрпризом, в нем есть черная точечка. Понимаете? Вот такой момент. И эта любовь, особенно те, кто сейчас уже в отношениях, она может вам дать эффект двойственности. Этот камень двухцветный, поэтому рядом с новым человеком вам придется или лавировать, или от кого-то что-то скрывать. То есть это такое счастье со шлейфом, как я говорю. И еще хочу сказать... Те, кто, возможно, в недалеком прошлом сзади перенес какую-то болезнь на ногах, она через 2-3 недели, то есть ситуация может вам дать через какой-то заболевший орган. То есть это напрямую камень болезни. Поэтому если вы наплевательски относились к организму, что-то может прозвонить. Если вы наплевательски не относились к организму, то эта подсказка, судя и в купе с этой картой, говорит, что через неделю наступает шестидневный период. Через неделю с момента открытия ваш, вами этого видео наступает период, когда не надо рисковать, не надо идти на конфликт с мужчиной. Не надо идти в незнакомую толпу и что-то им доказывать никаких баррикад тут ничего такого сидим дома ровно смотрим телевизор как говорится или лепим пироги дамы угощайте своих близких иногда пирожками ох как они вас будут ценить и любить то есть вот такой период возможной потери энергии потери падает энергия падает иммунитет то есть Возможно, кстати, такая конечно, подсказка, думай, с кем ты общаешься, где ты идешь, потому что это те, кто, может быть, ну, не знаю, вот, люди, общество, социум и потеря энергии, а может даже болезнь какая-то, вот тут осторожно, тут потом не говорите, что я вас не предупреждала. Вот, и внезапности. Будут ли внезапности? Смотрите, как интересно. Вынула на обум камень, а он, в принципе, очень похож, да, видите, он похож. Он тоже с такой ментальностью треугольника, как я говорю. То есть, еще раз, внезапно. Кстати, то есть, интересно, я вынула как тему внезапности. Как внезапность тут может быть... Вот вы как черт с табакерки, но хороший чертик, как полуангел с табакерки, скажем так, выскочит вот человек, а может быть это даже ваша бывшая подруга, а может быть это одноклассница какая-то, которая уехала, потом опять вернулась и приехала. То есть еще раз внезапно вам подсказка на приход к вам человека, который настроен он или она, я не могу тут уточнять, Человек этот настроен на трудовую деятельность, вот на деятельность, такой как ослик, тени толкай, человек умеет вытянуть. Вместе с таким человеком можно, можно идти в разведку, я бы сказала. Вот, дорогие мои, вам такое видео от Кассандры Астра. Не забывайте ставь, ставить лайки. Буду благодарна за лайки и до встречи.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 даже не надо... Ну, дайте посмотрим, можно, в принципе, глянуть. За что ж такой бонус вам? За что? А, скорее всего, за то, что вы не транжира. Вы умеете правильно обращаться. Видите, ручка, закрывающая денежку. Вы умеете правильно обращаться с, с деньгами. Вы э, в последние три года особенно не залезали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 Храни это, не транжирь. Вот, дорогие мои, были вам такие от меня быстрые ответы на быстрые ваши вопросы. Буду благодарна за лайк. И, пожалуйста, проверяйте, нажаты ли ваши колокольчики там, чтобы вовремя получать сообщения о моих видео, которые выходят.